Ель голубая двухлетняя Вот собираем посылку 100 штучек это пучок получает По цвету ну, Камера даже крадет цвет голубой Так смотришь на нее вообще голубая По ссылке может вам она конечно в тени будет И может вам прийти там вам показаться что она зеленая Но, вы не переживайте, она перейдет и будет все нормально, потом рассадите и к осени следующей у вас будет голубая вот сейчас идет вот видите переборка хотя на сайте заявлено 5-10 сантиметров двухлетка мы посылаем примерно около 7-10 сантиметров, вот корневая ее, вот такие вот сеянцы ну здесь и то может показаться большим, а поэтому ну это все запаковывается, сейчас будет упаковка, туя колоновидная четырехлетка, опять же сейчас запакуем, тут 10 штук, а вот у нас четырехлетка опять ель голубая, но если она не голубая я уже не знаю, опять камера крадет, Это она голубая однозначно, называйте ее Глаука, это ель видовая, ель видовая, которая колючая, которая Получил распространение в Канаде. Ее из Канады привезли и начали размножать тут в России. Человек за нее сталинскую премию получил. Ну что, да, упаковано. Вот так идет упаковка, гидрогель. земля вот здесь может показаться что она зел зеленая где-то ну поверьте она будет вся голубая это ель колючая, это не зеленая необыкновенная не Это ель колючая двухлетка вот такой делаем комик берется пакетик вот ком вот хень здесь 100 штук в банановую коробку хоть около 5000 хень двухлетнего теперь идет пищевая пленка у нас почка хорошая а потом у нас оказывается четырехлетка маленькая потому что мы рассаживаем вот то что осталось ну вот так вот упаковывается. Видите ком? Мягкий Вот ком, мягкий Сейчас поедет уже Сегодня у нас утро 10 часов утра Сейчас упакуем 12 Ставим накладные И поедет она в дек И по России уйдет а вот здесь то, что нам осталось. Мы будем рассаживать потом, и потом у нас опять будет маленькая четырехлетка. Вот, вот здесь посылки готовы уже у нас. А вот это вот трехлетка, это четырехлетка разницу можно видеть, да? это туя колоновидная колумна, сейчас мы ее тоже будем упаковывать, вот двухлетка туя колумна, вот такие вот небольшие и корень там небольшой, какая бы она не нарастила вот хвою, корень небольшой, вот такую даже удобнее сажать, я сажал еще меньше, и она приживалась очень хорошо, Ну это еще посылки не все собраны. Так, теперь пойдем посмотрим. Тую. Туя колоновидная четырехлетка. Корневая. Чтоб такое загубить, надо очень сильно постараться. Что ель четырехлетка, что тую четырехлетка? Это И... если там на двухлетку надо постараться, помучиться, там, чтобы вырастить ее, чтобы был результат хороший. Ну, в принципе, ролики есть все, вы же знаете прекрасно, как ее рассаживать, что с ней делать. Поэтому, ну, а такие сеньцы, да, она поменяет цвет, она станет коричневой при холодах, но потом, когда она уже будет такая побольше, уже приживется, она будет хорошая. Вот тут у нас растет штуки ну кто видел мои ролики тот видел у меня там во дворе две огромных туи тоже колонна вот эта колонна но ну, мы их будем встретить и они так три штуки останутся тут я им не дам расти я думаю выше забора и сильно близко к забору